Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». За вольные и невольные нарушения налогового законодательства государство наказывает бизнес. Ответственность может быть вплоть до уголовной, но сегодня я остановлюсь на ситуациях, в которых можно отделаться рублем. пресс содержится в главе 16 Налогового кодекса «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение». Вдобавок, санкции накладываются на должностных лиц. Здесь уже работает кодекс об административных правонарушениях. Приведу наиболее распространенные виды подобных залетов и их стоимость. Штраф на компанию 5 — 5% от неуплаченной в срок суммы налога или страховых взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом штраф не может быть меньше 1 тысячи рублей и больше 30% от суммы налогов декларации. Соответственно, если не вовремя сдать нулевую отчетность, то за каждую декларацию оштрафуют на одну тысячу рублей. Если компания обязана удержать или перечислить налог, а она этого не сделала или сделала не вовремя, штраф составит 20% от неперечисленной суммы. Например, такая обязанность есть в отношении дивидендов, выплачиваемых учредителем. Грубое нарушение – это отсутствие любого первичного документа, налогового регистра или несвоевременное отражение хозяйственной операции. Например, если у компании на упрощенной системе налогообложения отсутствует книга учета доходов или расходов. Если при этом занижена сумма налога, то штраф составит уже 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 тысяч рублей. Штраф 200 рублей с компанией за каждый непредоставленный вовремя документ, который она обязана самостоятельно сдавать в налоговую, и 500 рублей за каждый представленный документ, который содержит недостоверные сведения. Если налоговая затребовала документы при проведении налоговой проверки или контроля конкретной сделки, то на руководителя компании дополнительно будет наложен штраф в 5000 рублей за уклонение от представления документов. Такой же штраф предусмотрен, если вы представите документы с заведомо недостоверными сведениями или вовсе откажетесь передать их налоговой. Если это происходит не первый раз в течение календарного года, то штраф составит уже 20 тысяч рублей. Штраф по этой статье составляет 20 либо 40% от недоплаченной суммы. Сколько именно, зависит от наличия умысла в действиях налогоплательщика. По нижней планке пойдут ошибки в расчетах, допущенные по невнимательности. Моргнул бухгалтер, отвлекся на чай с печеньем и начислил меньше налога, чем должен был. А тут не кстати налоговая проверка. Готовьтесь отдать 20%. Например, компания получала выручку 1 миллион рублей в месяц в течение года и должна была уплатить за год 720 тысяч рублей налога по упрощенной системе налогообложения. Но бухгалтер случайно пропустил нолик и обложил налогом не 12 миллионов, а 1 миллион 200 тысяч рублей. Размер штрафа составит 129 тысяч 600 рублей. Серьезная сумма для малыша. Хуже будет, если налоговая решит, что вы схематозите. Штраф будет вдвое больше. Насчет того, как налоговики доказывают умышленность занижения налогов, рекомендую почитать письмо ФНС о направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов, над которым потрудились специалисты ФНС и Следственного комитета. Основных действий, которые вызывают подозрения налоговиков, два. Это искусственные договорные отношения и имитация реальной экономической деятельности через подставных лиц. К первым, например, относится популярная схема дробления бизнеса на несколько юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Если вам кажется, что так можно сохранить возможность применения налоговых спецрежимов, да еще и наличку выводить через ИПшника, одумайтесь. Когда дойдет дело до налоговой проверки, налоги пересчитают, как если бы вы работали в рамках одного юрлица. А сверху еще 40% прилетит, за труды, так сказать. Ко второй – работа с фирмами-однодневками. Налоговая при нынешнем уровне автоматизации вычисляет такие схемы на раз-два. То, что многие компании считают своей коммерческой тайной, давно секрет Полишинеля. Попробуйте воспользоваться бесплатными сервисами проверки контрагентов, и вы удивитесь, как много информации о бизнесе есть в открытом доступе. А программные возможности Федеральной налоговой службы гораздо мощнее. И ниточка в итоге приведет к конечному бенефициару схемы. Если пропущен срок платежа, но сумма налога исчислена верно, штрафа не будет, зато будет пеня. Первые 30 дней 1, 300 ставки рефинансирования, умноженная на сумму неуплаченного налога за каждый день просрочки. Затем 1,150 ставки рефинансирования. Из приятного со штрафа пеню не возьмут, только с самой суммы налога. Еще более приятная новость заключается в том, что есть надежный способ избавиться от рисков и не платить штрафы за бухгалтерские ошибки. Передать бухгалтерию на аутсорсинг.